Нет ничего правильного или неправильного. Все зависит от точки зрения. Одно и то же может быть правильно для одного человека и неправильно для другого. Потому что все в большей или меньшей мере зависит от самого человека. Для одного и того же человека одно и то же может быть правильным в один момент и стать неправильным в другой. В зависимости от ситуации. Вас учили мыслить в категориях арестателевой логики. Одно правильно, другое неправильно. Вот белое, вон черное. Здесь бог, там дьявол. Такая классификация ошибочна. Жизнь не делится на черное и белое. Большая ее часть ближе к оттенкам серого. Если вы смотрите глубоко, белое видится, как одна крайность серого, черная как другая крайность. Но вся гамма полутонов между ними относится к серому. А реальность состоит из полутонов, совершенно неизбежно, потому что нигде в ней нет никакого разделения. Нигде в ней нет герметичных перегородок. Такая классификация глупа, но она была привита вашим уму. Правильное и неправильное постоянно меняются. Что же делать? Если кто-то захочет решить категорически, он будет парализован. Он не сможет двигаться. Если вы хотите действовать только когда вам абсолютно ясно, что правильно, вы будете парализованы. Вы не сможете действовать. Человек должен действовать и действовать в относительном мире, где нет абсолютных решений. Поэтому не ждите их. Просто наблюдайте, смотрите. И если вы чувствуете, что сделать так, а не иначе, будет правильно, Делайте.